Ракетная батарея на сверхзвуке, МВ рассказал об арсенале Су-35, тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе Су-35, топовый боец ВКС России, превосходящий аналоги Запада и Востока по маневренности, дальности полета, средством обнаружения целей и радиоэлектронной борьбы, другим характеристикам. Несмотря на то, что основной задачей самолета являются воздушные бои с истребителями противника, он способен нести широкий спектр высокоточного оружия для нанесения ударов по сухопутным и морским целям. В этом его преимущество перед американским конкурентом. F-22 Raptor. Самолет оснащен 12 точками подвески для бомб и ракет общей массой 8 тонн. Базовое вооружение истребителя состоит из ракет воздух-воздух четырех -воздух классов, от самых дальних, способных поражать цели на дистанции в 400 километров, до оружия ближнего боя, наводящегося поворотом головы летчика. Самая старая ракета из арсенала СУ-35, советская Р-27, она продолжает использоваться из-за своей дешевизной надежности. Боеприпас оснащен полуактивной головкой наведения, это значит, что летчик должен удерживать цель в прицеле, пока ракета летит к ней. Также ограничено число Р-27, которые можно запустить одновременно. При этом ракета имеет дальность поражения до 130 километров, что превосходит показатели большинства аналогов на западных и китайских истребителях. Однако на серьезной боевой работе, например, в Сирии Су-35 используют более современные боеприпасы средней дальности Р-77. Они имеют активное наведение, работающее по принципу выстрелил забыл. У Р-77 дальность поражения увеличена до 200 километров. Оголовка наведения «Сафар» устойчива к помехам и другим средствам РЭП, используя дополнительные радары в кромках крыльев и эти ракеты, истребитель способен эффективно бороться со стелс-самолетами. Самая дальнобойная ракета из арсенала Су-35, легендарная Р-37, обладатель абсолютного рекорда по дальности поражения — 400 километров. Ракета большая и тяжелая, истребитель может поднять в небо только четыре таких боеприпаса. Это компенсируется высокой скоростью полета, 6 махов, и мощной боевой частью весом 60 килограммов. Вооруженный Р-37 истребитель способен удерживать на почтительном расстоянии от театра военных действий самолета ДРЛО и летающие танкеры, без которых авиация НАТО воевать не привыкла. Для ближнего боя Су-43 использует ракеты с тепловым наведением Р-73 и Р-74 Оба боеприпаса управляются с цели указателя, установленного на шлеме летчика, r 74 за счет более высокой маневренности может поражать цели с неожиданных ракурсов. Ну и не будем забывать про мощное оружие для воздушных дуэлей. Скорострельную автоматическую пушку ГШ-30, один с боекомплектом в 150 снарядов. Наносить удары по земле самолет может как простейшими неуправляемыми ракетами С-13 и С-25 так и современными бомбами разных калибров самый популярный 500 килограммов с телевизионным лазерным и спутниковым наведением для особо укрепленных целей используются управляемые бомбы весом до полутора тонн при прорыве пво истребитель может гасить вражеские радары ракетами из семейства х-31 скорость их полета 3 маха дальность поражения 110 км. каждый самолет способен взять 6 таких ракет а залп эскадрильи может уничтожить даже хорошо защищенный объект. Одной из самых интересных ракет в арсенале Су-35 является авиационная версия ракеты 3 14 калибр с дальностью полета до 2500 км. С их помощью самолет способен поражать цели на большей части территории Европы, не покидая воздушного пространства России. Всем спасибо за просмотр.